Ну что ж, давайте рассмотрим теперь равновесие левой части конструкции. На нее будет действовать сила P1 опять, сила Q, реакции XA, YA. И здесь, поскольку мы разрезали наше тело в точке С, то реакцию отброшенной части мы заменим, будет какая-то реакция XC, YC, заменим, и ее разложим на две составляющие. На самом деле здесь как бы одна реакция RC, мы ее разбиваем на две составляющие, так удобнее для решения системы уравнений. Опять-таки, у нас здесь, мы опять смотрим, 4 неизвестных. Если бы нам нужно было решать и определять все уравнения, все неизвестные, то вот этой системы уравнений из трех уравнений нам бы не хватило. Но нам нужно определить только x, y, a. Поэтому мы опять возьмем в качестве точки вращения, центра вращения, точку C. Эти неизвестные в это уравнение не войдут. И у нас останется вот опять одно уравнение вот с этими двумя неизвестными. Итак, алгоритм решения, как мы будем решать, нами выработан. Теперь осталось просто записать конкретные числовые значения. Итак, мы рассматривая равновесие всей конструкции, составляем уравнение моментов относительно точки B. И рассматривая равновесие левой части конструкции, составляем уравнение моментов относительно центра вращения в точке С. При этом у нас должно получиться система из двух уравнений с двумя неизвестными XA и YA. Давайте запишем эти уравнения. Итак, для всей конструкции сумма моментов относительно точки С – Напомню, у нас здесь какая система силы действует. XA, YA, XB, YB. Далее известные силы P1, P2, Q и момент М. Моменты этих двух сил равны нулю. Момент силы XA. XA направлено у нас по горизонтали. Плечо – это длина перпендикуляра, опущенного на линию действия. То есть вот этот отрезок. Напоминаю, у нас здесь было 4. Это горизонтальная составляющая 3. Значит, плечо равно 1 метру. Смотрим по направлению. Относительно точки B сила XA пытается вращать против часовой со знаком плюс. То есть плечо 1 умножаем на XA со знаком плюс. Следующий момент – YA. YA направлено по вертикали. Вот эта линия действия вертикаль. Опускаем из точки вращения перпендикулярно вертикали. Это будет у нас значить вот эту длину плеча. То есть 3 метра плюс 2, 5 метров. И знак плюс или минус. YA относительно точки Б. вращает эту конструкцию по часовой. Значит со знаком минус. Минус 5 умножить на YA. Далее, эти два момента у нас равны нулю, потому что линии действия проходят через плечо. P1. P1. Теперь вот, либо мы строим всю геометрию и изучаем вот здесь вот. То есть, проводим линию действия, опускаем перпендикуляр и начинаем изучать геометрию здесь. Это все возможно, но это сложно достаточно. Либо мы используем что? Теорему Вариньона. То есть, раскладываем... Момент силы P1 на сумму моментов двух слагаемых сил. Причем этот у нас равен, напоминаю, это у нас угол альфа. То есть, этот по модулю равен P1 косинус альфа, это слагаемое. А это равняется P1 на синус альфа. Напомню, альфа у нас 60 градусов. Итак, для вот этой составляющей. Момент этой силы равен, значит, линия действия горизонталь. Перпендикуляр является вот этой вертикалью. Длина равна 3. То есть плечо равно 3. Направление. Пытается относительно точки B. Эта сила пытается вращать против часовой. То есть берем со знаком плюс. Плюс. 3 умножить на P1 косинус альфа. Теперь эта сила. Направление действия вертикаль. Опускаем перпендикуляр. Это будет... Вот опускаем. Давайте я другим цветом нарисую, чтобы было видно. Значит, вот линия действия этой силы. Вот опускаем перпендикуляр. Длина вот этого отрезка, она состоит из 3, 3 двух 2 метров. То есть, из 7 метров. И мы прибавляем здесь... А, направление. Значит, относительно точки B, эта составляющая вращает то же, что... Против часовой. То есть тоже со знаком плюс. Плюс 7 умножить на P1 синус альфа. Сила P2. Вот она. Ее направление. Линия действия. Вот. Вот эта наклонная прямая. Перпендикуляр. Вот этот участок. Вот этот отрезок. Он у нас равен значит, половине вот этой гипотенузы. Знак момента определяем. Относительно точки B эта сила вращает против часовой, значит знак тоже будет положительным. То есть момент силы P2 тоже положительный. Плечо у нас равняется гипотенуза напомню была корень из 13, то есть корень из 13 метров пополам умножить на P2. Ну и, наконец, сила Q. Сила Q. Линия действия этой силы. Вот это горизонталь тоже. Перпендикуляр, опущенный на этот горизонталь, является вертикалью. Эта вот длина у нас чему равна? Давайте возвращаться к этой части конструкции. Общая длина 4. Сила Q прикладывалась в середине. Значит, вот эта длина 2 метра. Разница высот между точкой А и Б была 1 метр. То есть, эта длина у нас 1 метр. Значит, плечо у нас равняется 1 метру. Ну и, наконец, направление вращения относительно точки Б вращает сила Q по часовой. То есть, со знаком минус. Записываем момент минус. 1 умножить на Q. Ну и, наконец, общий данный момент у нас, задан внешний момент. Он вращает по часовой, значит, берется со знаком минус. Минус m. Все это должно равняться нулю. Итак, у нас получилось первое уравнение с чем? С двумя неизвестными XA и YA. Теперь рассматриваем, извиняюсь, мы это рассматривали относительно точки B. Теперь, чтобы найти xa, y, a, мы составляем второе уравнение. Мы рассматриваем равновесие от этой части конструкции и составляем уравнение моментов относительно точки С. Относительно точки С составляем уравнение моментов. Какая система сил действует у нас здесь? Это наши неизвестные xa, y, a, xc. Y, C добавились, неизвестные. И еще заданные силы, что P1 и Q. Вот эта система сил действует. Моменты на левую часть не действуют. Итак, составляем уравнение моментов для XA. XA, линия действия, горизонталь. Из точки C опускаем перпендикуляр. Это будет вертикаль. Его длина равна 4 метрам. Знак XA относительно точки C вращает... Против часовой со знаком плюс. Значит, 4 умножить на xA. Далее, yA. yA – это линия действия этой силы. Вот это вертикаль. Из точки С опускаем перпендикуляр. Это будет вот эта горизонталь. 3 метра. Знак момента определяем. Вращает по часовой относительно точки С. Значит, отрицательный момент. Минус 3 умножить на yA. Далее, эти два момента равны нулю, так как линия действия проходит через центр вращения. Вычисляем моменты вот этих двух сил, P1 и Q. Но опять-таки мы рассмотрим P1, разобьем на две составляющие, так удобнее. То есть, воспользуемся теоремой Эвриньона. Это составляющая P1 косинус альфа. Ее момент будет равен нулю, потому что ее линия действия проходит через центр вращения. И, значит, ее плечо равно нулю. Осталось вычислить момент вот этой составляющей, извиняюсь, P1 на синус альфа. P1 на синус альфа у нас, значит, начинаем разбираться. Вот линия действия, вот перпендикуляр опущенный на эту линию действия. Его длина равна 3,3,6 метров. Знак момента относительно точки С вращает против часовой, то есть положительный. То есть плюс 6 умножить на P1 синус альфа. И, наконец, момент силы Q. Линия действия, вот это горизонталь. Опускаем перпендикулярно ось на горизонталь. Это будет вертикаль. Длина этой вертикали равна половине этого стержня, то есть 2 метрам. Знак тоже будет положительной, потому что сила Q относительно точки C пытается вращать этот стержень против часовой. Итак, это будет плюс 2 умножить на Q равняется 0. Итак, у нас система из двух уравнений, с двумя неизвестными, к решению которой мы приступим в следующем видеофрагменте.